Стенка это окна Мы обсудим Какие, где брать, у кого Как понять Что берем Итак начнем Где Ну мы во первых должны Определиться какие окна у нас будут Окна бывают разные Окна можно Заказать у столера соседа Поставить обычные Как всегда по старинке можно у нас взять пластиковые окна, можно взять евробрус, плюсы и минусы. Ну, а старинки мы знаем у сосед... о соседских окнах. Сейчас, конечно, есть умельцы, вставляют там стеклопакеты, но это все так, кому как интересно и за какие деньги. Если мы хотим взять что-то хорошее, ну, давайте будем обсуждать. Евробрус. Евробрус не означает, что мы взяли дорогие окна, а что это все дерево, экологически чистые. Нам надо понять одно, что клеются они, да, они хорошие, они, ну, не, не белые. И надо вам знать такую вещь, что они не настолько уж, поставил там дорогое окно, и все, там уже гуляй, свободен, забыл, окно стоит, помыл, и все. Евробрус он требует каждых, ну каждый, каждая фирма, как, какое покрытие дает. Надо менять покрытие. То есть его надо слегка там чистить, обновлять, есть специальные пропиточки, ну типа красочек, это все надо подкрашивать. Так что не так все просто. Изнутри тоже, если вы покрасите, но ну, это та же химия, как и пластик, какая вам разница, масляные фарбы, ну, покрытие, синтетика, какой резон тебе ставить евробрус. Ну, если вы найдете такую фирму, которая вам сделает воском, натуральным, чилиным, или умельто, или сами знаете, ну, кстати, там в следующих передачах, может, будет и этот рецепт. Сегодня говорим об окнах. Так что я для себя определился, ну, с пластиком дешевле, просто, но тут, опять же, все не так уж просто. Как говорится, настройки уже давно, видел окон много, окон разных, и, конечно, у кого работаешь, ну, кому-то посоветовать, что-то надо, что-то найти. И самое, когда стала проблема уже для себя, вот тут уже я начал задумываться. Да, есть вот дом, в котором я сейчас живу, там 2, 4, 5 окон. Дом, ну, двухэтажный махненький, две комнатки наверху. И я эти окна, в с нуля, денег, туда много не было, заказывал эти окна на фирме, брал неликвид. Мне там попалась такая, как вам сказать, ну, сборная. Сборная попалась. У меня там есть и КБЕ, и другие фирмы. У нас у меня есть КБЕ трехкамерный, пятикамерный, и есть КБЕ Платина. Профиль. Чем отличаются это уже, если вам кто-нибудь покажет где-нибудь на фирме, посмотрите. У меня есть здесь три образца, но сейчас до них дойдем. Вот. И вот стала проблема себе, да. Ну, во-первых, где искать. Нашел я друга, вместе там, когда-то учились, занимаются окнами. И вот он мне поведал в такие вещи, которые, ну, как выбрать окно. И что же, не знаю. Вроде и в строитель, вроде все, но там как-то на глаз определить, будет оно хорошее или нет. Сразу так и не скажешь. Вот. Ну, и есть вещи, какие окно. Вот вы ходите по разным фирмам, спрашиваете, сколько такое окно такого размера будет у вас? Сколько разного, такого размера будет у вас? Окно можно сдешевить разными способами на фирме. Первый способ это у нас таблица и компьютер. Если у вас хорошая фирма, завод, который они сами выпускают, у них и компьютерная программа, но в большинстве есть, которые считают окна по программе, а есть по таблице. Чем отличаются? Отличаются тем, что программа считает окно э, до сантиметра, а таблица закругляет до 10 сантиметров. То есть, если у вас будет 5.45 компьютер посчитает 5.45 размер, а таблица возьмет 5.50 то есть закругляет, конечно же, в, в большую сторону. То есть здесь вы уже переплачиваете раз. Второе, чтобы дешевить окно. Внутрь окна, я сейчас вам покажу, внутри окна, вот если видно, есть металл. Здесь он у нас где-то ну, миллиметр. Скажем так, по снипах у них может там и по правилам всем должен быть этот миллиметр. Но сюда, как мне сказали, можно засунуть элементарно гипсокартонный профиль. То есть он там 0,45-0,55. То есть один уже раз сэкономить. Во-вторых, это замки и фурнитура. Петли. Это все можно тоже поставить разных фирм. От Китая до Германии. И, ну и пошло и поехало. То есть, найти можно все шоу год. Вот. Мне рассказали даже такой случай, когда на тендер выиграли большое количество окон. Там претензий все решено было. Сюда оставляли только железки, только там, где нужно было привинчивать петли. Все остальное было другое вот ну и начнем смотреть окна так ну, я вам здесь показал пятикамерный профиль здесь значит, считаем вот. видно всем один два три большой 4 пять это пятикамерный профиль также и здесь должно быть но здесь видите раз два три вот тоже пять Здесь пять, здесь пять профиль. Есть профиль трехкамерный. Сейчас он покажу. Трехкамерный. Вот, это дешевле. И так далее. Здесь трехкамерный. Здесь тоже, опять же, есть все железка и так дальше. еще могут быть окна, окнам еще могут быть удешевление фирмы Они могут вам заказать вместо четверки поставить просто тройку стекло. То есть наше, ну, а при, наклейку приклеить, наклейка, как мы уже выяснили, тоже не проблема. Небольшие денег стоит, чтобы приклеить, чтобы человек был спокоен. То есть вот мы там хакерка, хакерские окна, стекла или какие-нибудь другие. То есть если вы на какой-то фирме нашли дешевле, такое же окно, это не означает, что эта фирма меньше накручивает или дешевле делает. Вот так. Вот. И где выбирать окно? Ну, как я столкнулся, это лучше всего по рекомендации. То есть кто там посоветовал, порекомендовал, где-то вы уже видели и так дальше. Как вам сказать вот окно должно быть тяжелым это обязательно ну я брал себе он потом покажу трех с двухкамерными ну то есть с тремя стеклами э -э хороший профиль пятикамерный мне там нормальное железо окно метр 10 на метр 50 весит порядка 100 килограмм где-то два человека но ну, вот так с большими усилиями его ставили на место то есть поднять его тяжело вот ну и вам еще покажу так, так, вот есть у нас профиля попроще вот же эти замки вот здесь поставили защелку дорогую здесь в основном на окна к нему могут не поставить просто окно присунул, закрыл и все перли все дела. Вот, стекло у нас низкоэмиссийное, то есть оно изнутри у него есть защитный слой, который, ну, в принципе, не пропускает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи в дом, а пропускает только ну, сам свет. Без тепла, без, ну, как, не все, конечно, большую часть не пропускает. Также изнутри на этот слой не пропускает наружу тепла. Вот. Но все равно, как бы там ни было два стекла, это все равно то есть пар будет. Если даже вы возьмете, ну, конденсат ставить на окне будет. Потому что они доказывают, специалисты, что это все не так, у нас там откосы неправильные, вы разверните откосы, чтобы ветер продувался и так дальше. Это все я уже пробовал редко. Дальше еще, а хочу сказать о газе в окнах. Газ, это у нас аргон закачивается. он там, окна такие, стеклопакеты теплее и так дальше. Это все тоже, как на меня, ничего. Но аргон, он э, имеет какую миссию? Он, во-первых, закачивая аргон, Специальные пимпы такие есть. Заказчик пластиковые видно их на одной стороне две пимпочки. Одной запускают, другой так как бы выходит воздух обычный. И это все за куповривость его клопотей. Вот. Э -э аргон, он выдавливает воздух, который имеет влагу, заменяя собой чистым газом. Газ э -э чем лучше. На солнце, когда нагревается внутри стеклопакета воздух это же теплица, там может быть 100 110 120 градусов внутри окна э, пакета и вот если там влажный воздух стоит то он расширяется то есть он дышит он затаскивает а если он дышит там э, днем нагрелось все это вечером остыло он должен или с некоторым временем будет затаскивать в себя свежий воздух снаружи то есть с пылью и так далее аргон э, газ этого не делает. Он держит при любых температурах приблизительно однаковую кубатуру. Вот. Но, как мне сказали тоже специалисты, он в принципе где-то работает два, 3 три года. Потому что он очень летучий и он со временем все равно меняется на обычный воздух. Ну, в принципе, все, что я вам хотел сказать, вот я вообще... Ну и окно, которое идет в цвете, в цвете окно, оно всегда, ну то есть там дуб золотой, или еще что-нибудь, оно всегда на 25% дороже. И то, что вам, в принципе, нужно знать, чтобы не более выбрать окна. Результат у нас какой? Ищите своих, берите у своих, покупайте у своих, или по рекомендации, потому что рынок очень скользкий и... рекламировать что-то я не буду, Всё, пока. Да, и чуть не забыл. Будут вопросы. Кто-то будет интересовать. Может вопросы еще ну, по окнам. Задавайте их. Буду отвечать. Буду стараться делать еще видео. Пока.